в виде волны то есть можно сказать что направленная частица попавшая в телефон электрическая стала волновой то есть мы видим что самая настоящая частица, она превратилась в волну и так далее, точно так же и любое существо, То есть нам кажется, что мы люди на самом деле, люди состоят из клеток, клетки состоят из там, РНК, ДНК и так далее, это в свою очередь, каждая из этих частей состоит из там, электронов и протонов, они, и в, там, они в свою очередь состоят там, из более мелких частиц, которые открыты Если это все делить до бесконечности, получится волна Именно поэтому волны волнообразные, просто нам это не нужно Просто есть закон Божий, который делает нас твердыми и недолго живущими А все время забывают, что у меня микрофона нет.